БАМАХА! ЮМАСОУ! чики ПУКИ НАКИ НАУ, ЮНОУ! ЮМАСОУ! ЮМАНОУ! Хэй, Юу, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Yuba Game. и сегодня я начинаю прохождение новой части Resident Evil Village. Вот, если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил для себя крепчаш чаёк тогда мы начинаем! Что ж нас ждет? Какая-то потрясающая история Да, Рисовочка мне уже нравится Я, пожалуй, отдохну пока, посмотрю Ха Блин, такая рисовка для этой игры вообще не подходит Она бросила мамину руку И исчезла среди деревьев Крики мамы остались позади А девочка все бежала через лозы и ветки В самую чащу леса Ощутив на себе взор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 Тогда возник темный ткач и одним как щелчком пальца туманную дымку в чудесное платье. Если ну, она не изменяет идите, память согрейся, вообще не изменяет позналон. Память, если мне, она надела платье. Игра и была и абсолютно улыбнулась. не такой. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. Ну же, дитя, утоли голод. Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Как это все миленько а и, и безмятежно. Путь, и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказала и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Как он рассердился и призвал жутких монстров. Это да ты шоп, В ужас. Yeah. Но тут над чудовищами пронесли. агло нагло было. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Вот такое вот у нас начало ты замечательной игры. Полна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Все. Все. Что за жуткая сказка? Ей же шесть месяцев. В книжном сказали, это местная сказка? <свят> Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу.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 Семейная пара и ребенок. Все это не к добру. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Так, э, смотрите, Ты насколько я сказал? помню. Ничего. Да, сейчас уладим. Папам. А, насколько я помню, насколько я помню, в прошлой части мы играли за Итана и спасали Мию. Вот, соответственно, что? Мы были заложниками ситуации в каком-то доме, семейке, которая нас пыталась уничтожить всеми возможными способами. А теперь мы в роли э, приличного семейнина, да? Чтобы могло пой... пойти не так, интересно. Вот так вот, вот у нас можно взаимодействовать с предметами, включая мультики и уходим. Бесполезная трата э, энергоресурсов, как бы... Я к этому вас не принуждаю, но все же, что же здесь такое? Фотография. Вот именно о, то, о чем я и думал. Да, это, это Мия. Я ее сразу не узнал. Три года назад но... я и подумать не мог, что случится что-то подобное. Сразу я ее не узнал, но вот сейчас как раз таки все складывается. Да. Это семья. Мы с Мией живем в мире порядке, в добром здравии. Иголовная? У нас вот чудесный Нет? ребенок. Отлично. Что еще могло Мия, бы... не подходи так близко, когда я готовлю. Показаться лучшим. Что еще могло показаться лучшим, кроме как, вот это вот все, что здесь происходит? Здесь у нас кладовка, да, где ничего нет. Абсолютно ничего нет. Нет. Смотри-ка, есть. Что-то даешь. есть готовить. Этого добра, тут все больше. Консервы понял. Мия любит готовить, и там пюрешки детского питания, понимаешь? Шаришь за это? Как бы я тоже люблю готовить, открываю шкафчик, и там дошик. вкусно да, любимая хавка, так люблю готовить, господи, прекрати Так, ну поднимаемся наверх, поднимаемся, так, не понял Чихо, тише. тише. Я не уже хочу сказала, рисковать, не хочу лишнего сказать, видели, потому что, что, что здесь как бы, ну вот, посмотри Оно у меня на руках, как бы Оно у меня на руках, не хочу пока вызвать осуждение Никакое так, лекарство Мии после инцидента, она принимает его регулярно, скорее всего, регулярно принимает лекарство, потому что... Ну а как? Мы с твоей мамой обожаем эту песню. Во-во-во. Ну давай, заводи всякие приколы, конечно. Угу. да угу. даб да даб да даб, даб даб Вот мы вроде бы поюкали ребенка. Это его... Это наша комната, к которой мы стремимся? Да, вот она детская. Давай уложим побыстрее. М -м куда бы... Куда бы рвануть? Уложить розу? Вот все. Спи, спокойно, моя кроха. Не вот волнуйся. у нас... А веб нет? Да, мы будем... защитить тебя чудище сказки. Или это рация? А может быть, это я чудище из сказки. Так, а все, мы можем двигаться куда быстрее, чем могли с, с этим на руках, с этим.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 Так, ну я понял Сообщение с отсылами к прошлому Любимая вещь Розы У тебя в офисе, да? Как ни странно Здесь вот альбом наш С Мией Понял Вот у нас беременность Вот как бы у них все хорошо То есть это прошло, по-моему, прошло три года С момента С происшествия тех последних событий Которые у нас произошли в прошлой части игры Ну и... Посмотрим, что нас ждет сейчас Как раз вот все вот эти самые известные, популярные, мега-нереальные, крутые стримеры, летсплейщики <как> Попроходили Роза эту газа. игру Самое время для такого падальщика, как я Теперь могу пройти ее я Так, расследование утечки газа в Далви завершено 18 числа следователи завершили расследование утечки ядовитого газа, случившегося в городе Далви, штат Луизиана в 2017 году и пришли к выводу, что причиной страшной трагедии стало скопление природного газа под глинистой породой. А ты не скопил Все, там... Да, а, не, не скопил газа под своей глинистой породой? Угу. та та там та, та та там Здесь у нас ящики, полки. Так, исторический взгляд на архитектуру замков, крепостей, восточной чего-то там. Тоже это... тоже нам не нужно. Комнату эту, в принципе, мы исследовали, можно закрыть. Можно спуститься к мии. Поговорить с ней, пообщаться Узнать у нее, что она как думает По поводу нашей нынешней ситуации Потому что что-то должно быть Оп, пусто Как я к этому привык Всю прошлую часть я вот пытался Что-то дораздобыть, да и ничего Не смог дораздобыть, потому что У меня все тебе еще книгу. Никто мне в общем Ничего не давал, вот теперь я попробую Что-нибудь взять Что-нибудь взять всё попробую хорошо? Да, Все, спит, все, хорошо, так, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Пахнет вкусно. Это что Доборщик? А, не трогай. Не Это понял, женщина, ты запит? мне на накладывай Может, тарелку, я женщина. Смотрю, я хочу есть, я отработал. Или я понячился с этим э -э -э существом. Я настроен. хочу есть. Вечер, хочу есть. Давай. Хочу а, есть. Ты зря так сильно волнуешься. А да ты что? Вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты... Ну, это самое главное, это важно. Как... Оставаться росы. вместе, в первую очередь, оставаться я вместе. Это важно. У нас все серьезно. Будет... Думаешь, как ты не сможем взять и забыть про Луизиану. Все это уже в прошлом. Вот давай опять Просто поругаемся понимаю, за дного. Это можно. Ну что-то я меня ожгнула. Ложись. Да какой ложись? Мии уже. О, мой бог! Нет! Только не. Сколько мне патронов садили-то, ну? Надо спасать э, Розу. Это что и... за говно произошло, вонючие? Кто эти люди? Что, почему Мию убили? За что? Главное, за что? Крис? Какого черта? А вот и Крис. Нет! Крис, который нас обучил, который спас нас, который что? сделал все, чтобы мы жили. Что происходит? В мире согласий. Пришел застрелил Мию в игре. Понимаешь? Ты вообще. Ты видишь, что происходит? Алло. С кем разговариваю вообще? Иди! Давайте, вот меня взяли в заложники и сейчас куда-то повезут. Роза, роза плачет. Роза плачет, роза, все, выпендриваетесь. Это вот все, что вы хотели? У нас. Вы хотели, чтобы Роза плакала? Ну, сейчас. Идите. Не смейте прикасаться! Итан, нет. Бам-бам-бам. Все, все. Все, все. А это все. Это, это все? Это все. Вот так вот, вот, вот, все, вот так вот они, друзья, вот они кореша, вот они спасли, а потом нарушили всю идею покой. И из-за вас все это плохое происходит со мной теперь. Из-за кого? Из-за вас. А почему? А я не знаю, почему вы ворвались вообще ко мне в дом, расстреляли женщину, понимаешь? Женщину любим. Что они с ней сделали? Вот что они? Я явно не в пинбол сыграли, явно. Причем хочу заметить... Что? Нас даже никто не предупредил, что-то что, что не так. Не Алло. было никаких предпосылок к переживаниям и всего Я вот этого вот. И, хочу их в и вопрос. А вот, походу, та самая предыстория какая-то. Врач звонила Сходим Входим к ней в четверг. В четверг. Эй, ну, хватит. хватит. Думаю о хорошем. Нужен. Ну, ну, ну, мы ну, же обсуждали. Знаю. знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за розу волнуюсь. Так что, а что тебя, тебя тогда волнует? Послушай, с ней Мы все будет все хорошо, я уверен. Что Мы еще нужно? Мы нужны, Итан! Итан. Ч за истерики? К чему? Нужен! Вот так вот и сидишь, но но ты сидишь, пытаешься нормально общаться и все. Это говоришь? Все? Это ты полный истерики. Давай, скажи мне. Алло. Чрт. Это купить. по работе звонят. Да, да. Машинка что то печатает, что то набирает. Во, во. My little angel, а, мой маленький ангел. Это вот я знаю такие фразы. Вот такое я могу перевести. Для меня легчайший перевод. А вот и звонит все тоже телефон, только уже в другой локации. Мы находимся где? Сейчас помутнение а. с класса сойдет Это какой-то... А -а -а. Телефон вовсе не наш вообще звонит Получается, контейнер, бокс, в котором мы ехали Он разверн... Его развари... Развалило, перевернуло Там из него все открылось, получается, вывалилось, да? Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд? И Роза? Кто это? Это закрытый канал! Это мой закрытый канал, понятно? Я его сейчас открыл, вот только Сука. что Правильно, правильно Ну давай, ну давай Черт, же что тут случилось? Показывайте, давайте мне, ну, начинайте меня пугать и все вот это Ну и что, вот это вот какие-то сугробы, вот это вот все, да? Получается где? Где? Что? Вот здесь может быть что-то есть? Здесь есть. Так. Цель операции устранить. Цель доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Уинтерса. Доставить обоих Уинтерсов в пункт С... А, в пункт С для дальнейшего осмотра. Приставить к ним хотя бы двоих охранников. Угу. Изучись, бесполезный телефон. А, здесь бумажки, которые мне тоже уже, в принципе, неинтересны, непонятно и вообще ничего происходящее. Мы в какой-то глуши. Снег. А снег идет. Идет, идет. Здесь снег, здесь какая-то возвышенность, получается. Машина улетела в квет, либо ее кто-то подорвал, перевернула. В общем, аварийная ситуация, что ситуация. Ситуация. Понятно. Так, здесь можем пойти направо. Да, получается, здесь наш, э, нас ведут какие-то следы, как будто кто-то либо шел, либо что-то тянул. Э, там, скорее всего, ничего нам не... Э... Не показали бы, не дали бы пройти даже, потому что там 100% какие-то заросли Вот мы идем, надеюсь, что яркости нормально хватает Достаточно приятно смотреть или недостаточно приятно смотреть Хотелось бы, чтобы все выглядело куда приятно Лице что? Приятно Лице приятно? Да Так, мы вот уже спускаемся Как говорил э, Магомед, я лучше вниз, бля Я лучше пойду вниз Мне, ну, как бы все вот это вот, ну, абсолютно не интересно. Проползаем забор. О, басра... Вот так. Вот с первых минут. Вот мы 13 минут играем, 15 минут играем. И и мы уже... Все, мы уже поцарапались. О... -о, -о. Не в нем. Так, не понял. А, все, камни понял. Ко... Понял, я тогда по-быстрому. Я по-шурому здесь побегаю. Я не хочу сталкиваться. О, -о, -о ясно. Это вот Ва Вась... Васю постелили. Васю постелили. Вася, Гена, Гриша, Игорь, Артем, Паша, Алексей, Руслан. О, кто? Слава, Максим, Дэн. Вы что тут делаете, парни? Отдыхаете? Ладно. Пойдем. О, ну этих. Оксана, Света, Елена. пуки, юноу! Так, ладно, шутки в сторону, это даже не страшно было, это было нормально, это было очевидно, это было ожидаемо, все, все мы знаем, как устроена эта игра в абсолютно невероятной форме, пытающаяся нас э, обмануть, притупить нашу бдительность и атаковать, уколоть иглой раздора. И вот я вот только что обратил внимание на то, что там кто-то сейчас прошел, шагнул вот здесь где-то и пошел в лес. Ну, конечно Сейчас вот мне бы только раска... а, Кто-нибудь подсказал бы, рассказал, да, куда кто пошел И я бы в целом, ну, даже не расстроился бы Так как тут не видно ничего Вот, рыба дохлая, понятно Все, это, ну, это смерть Здесь пахнет смертью Здесь пахнет смертью Это что? Покрышки, шины, что-то темноты. Не понял, почему Вот, какая-то дверь, мы ее сейчас приоткроем Надеюсь, никто не выпрыгнет и главное, гла... подожди, главное не забываться Главное э, держать себя в руках Чтобы не было вот этих кратковременных истерик, да э, Которые про... Которые нас по ходу игры преследуют Нам нужно быть прям бдительным Прям вообще скалой, камнем, непробиваемым И для этого, собственно говоря, я в принципе я много игр про про прошел Ужасных, да, вот ужасных, реально Которые прям морозят, все сознание твое Самые лютые хорроры И мое желание играть В хорятину до сих пор Не погибло, не утихло во мне Я и хорроры это... Хорроры, это моя жизнь А, да, а это можно вырезать к Так это я, получается, по стеклу Топчусь Ой, блин, горошек Все, я давай ну давай, давай я, я готов, я тогда просто не был готов Я еще не подготовил. вот сейчас я готов Сейчас я готов Я могу сейчас позволить себе э, Делать всякие грязные вещи, пугаться И вот это вот все <звы> а, а подожди, а может быть прежде чем Спускаться в какой-то темный подвал, где ничего не видно Мы попробуем открыть другую дверь Которая была у нас на входе Вот сейчас мы проходим вот сюда, получается, да И вот, вот туда, вот смотри Сатре, это не дверь Это не дверь, дебил это не дверь Какой ты, ой, какой ты же, какой же ты Ой, Сань, ну ты такой Ой, ну ты опять по 10 раз Одно и то же проходишь а По 10 раз одно и то же проходишь что играть не умеешь Да, начнется вот это вот все или нет Или все-таки все взрослые люди понимают мой интерес Как бы на что я 2000 потратил Ну хочется посмотреть, хочется изучить Хочется посмотреть. Чеснок Понял Ненавижу чеснок. Ставь лайк, если ненавижу чеснок. Я вообще я ненавижу ни лук, ни чеснок. Абсолютно все вот это вот дрепеть Я овощи в целом не очень люблю. Хотя и понимаю, что их нужно кушать. Так, что за картинка такая? Чизус? Чине? Вот если вот так смотреть, то вроде чизус. Ладно. Отложим, положим, отложим, положим. Что-то упало. Хорошо. Ничего страшного. Что-то упало, что-то припало. Здесь у нас... А! Тихо, давай. Всю волю в кулак сжал свою. дверь открыл, в шкафу порылся. Опа, крыса. Все, не страшно вовсе, И не страшно. И нет. Ой, тихо. Все, вот это, вот это происходит, что-то это какая-то страшилка происходит. А это мне, мне где надо находиться? Мне куда-то идти надо или? Или чего мне надо? Или мне ничего не надо? Мне скорее всего надо куда-то идти. Давай, Сань. Мы сможем, давай Давай, все Я пошел, я пошел Все, я иду Я иду, голова олени упала Я иду, я по-прежнему иду О, лисица Смотри, какая лисица красивая, да? Блин, кайф вообще Так, я иду дальше Шкаф падает Шкаф падает, я проползаю снизу Ничего, не вижу преград перед собой Проползаю Толкаю, тарелочка падает Кровь, свежая кровь Или борщ, кто ел борщ Кто же ел борщ Загадка дыры Кто же хавал борщ в заброшенной лачуги Давайте кто разберемся Да, в натуре, мне тоже интересно Кто это сделал Кто тут хавал борщ а, Так, там получается были Давай выходим, выходим А уже светло, прикинь, представь, представь себе Уже светло, уже светает, уже все видно, приколь Вот это приколь все видно, все понял, все хорошо Так, пойдем По тропе жизни с тобой пойдем На камень взберемся и дальше пойдем вот только что произошло И вот мы смотрим, какая красота Да ты шо? Посмотри, скалы, небо, снег, тучки, закат Вася улетел, мельница Красота, какая прорисовка Да ты шо, Натах? Наташ, да ты шо? Где В, Пенс в Пенсильвании. Мы сейчас будем на драку локотиться. Так, спрыгиваем. Давай. Оп! Нормально, нормально, нормально. Нормально. Так, смотрим бак и Мы бомжи. Симулятор бомжа. Ищем что-то полезное. Опа. На. Я понял. Кто, кто сказал мяу? Кто сказал мяу? Так, здесь куча... Вот, чеснок еще. Правильно, чеснок. Чеснок Может, это вот защита от злых духов. Замок несложный. Замок несложный, найти бы только отмычку от этого несложного... Опа, борщец. Опа, тарелки. Понятно. Какая-то деревуха старая, да? Весьма-весьма вероятно, что это старая деревуха. Здесь никого. И... О, опять эта картина. Это какое-то местное божество получается, да? Местные верили в это вот. В, не... в... в него. В это... Так, давай посмотрим здесь, здесь хлеб получается, да, какой-то. А, это что-то типа кладовки. Это же кто-то веником шкребанул, правильно? Кто-то подметает. Угу. Кто-то просто подметает пол и в этом ничего нет страшного, всего лишь пол. Кто-то где-то живой просто подметает пол. Здесь нужен другой предмет. А, рукоятка нужна я. Так, понял, нужна рукоятка А зачем мне все это открывать, если здесь ничего нету? Можно мне дать инфу по этому поводу? Так, давай пороемся здесь а, Здесь пороемся Так, так, так, так, так а, Я же не слепая голова, правильно? Я ничего не упускаю Я, у меня глаз как у орла Глаз как у орла Так, а вот это вот что? А, здесь я уже все это пошарил Так, а, давай проходим сюда Здесь don't, don't enter то есть, не вводить, не заходить, наверное, не знаю. Так, закрыто, понял, хорошо. Сейчас мы разберемся, как а, вот это вот наша лачуга. Здесь вот куча всяких мест, куда еще можно сходить, и мы это сделаем. Потому что загадка дыры по-прежнему не разгадана. Кто схавал борщ? Мы разберемся. на канале Айёба Гейм. Давай, давай. Да, да, да. Давай, давай, да. Да, да, да, да. Ага. Не, нормально, все хорошо. Так, игрушка. Откуда это здесь? А, это те самые обезьянки, которые любимые игрушки Розы, да? Это оно? Это оно. Скорее всего, оно. Так, давайте мне уже какие-нибудь предметы, а? Да ты что, закрыть? Я все открываю, чтобы закрыть. Ладно, понял, игра издевается надо мной, да? Дает мне кучу возможностей и знает, что меня легко завлечь во всякое говно, поэтому дает мне кучу всяких вот этих вот. А, ну это не открывается, хорошо, не открывается я, я ломать не буду, ломать не буду, потому что Ну, здесь я не живу, наверняка кому-то Что-то здесь еще понадобится в скором будущем а, Когда все вернутся в деревню Здесь же просто вышли на какой-то Традиционный, наверное, на пасеку Пошли все угу. Все на пасеке Так, вот там есть какой-то перевернутый буст А, ну давай туда сходим, здесь на а, По-любому там куча всяких нужных ништяков а, угу Здесь здесь картошка, здесь багет, здесь. А, это продуктовый был автомобиль. А кто его перевернул-то? Зачем-то, тогда такое-то делать-то, ну, в самом деле, чего вы как нельзя? Смотри, какой замок здоровый. Блин, такая красота! Камон. И в мире все это находится. Ты понимаешь, что мы прожигаем с тобой время просто сидя на кресле. Нужно развиваться, чтобы. Что, uh, что случилось? Повидать, все. О! Да это же тоже! Это Арсений, Влад, Денис, Паша Ой, Катюха висит Все здесь От этого становится приятнее играть Понимая, что рядом все находятся Все твои близкие здесь Все отлично, все хорошо, все здорово Так, Чеплаха Зебор Мне интересно, почему мне еще ничего не дали Вот сколько я уже играю Опа Заперто хозяин отсутствует. И это все, что тут написано? Или это не написано? Или это что это вообще? Так, здесь есть трактор, который вот тоже мне нельзя взаимодействовать с трактором. А вот здесь. Заперто какой-то знак. Ку. О, ку-ку, блин, курять. О, курица есть там. Йоу! Да сколько что можешь, запинаться-то? Курица! Курица, там есть курица, курица, курица. Все, курица. Курица, там есть. Так, а можно посветлее чуть-чуть-чуть сделать посветлее. К чему вот это... А у меня ничего с собой нет. Можно сломать силой. А я не могу, у меня ничего нет, кулака. Я нажал кнопку развернуться, чуть не наделав штаны, понимаешь? Просто кнопка... Это на кью она получается. Кнопка.. О, нож. Беру. Нож беру. Так, лекарство взял. Так. Тап открыть снарягу. Ее, у меня огромный... этот. Получается, это лутбокс, да? Создание я могу создавать, сюжеты, сокровища, предметы. Отлично. Кайф. Вот это хорошо. Некоторые предметы можно разбить, Все изучить. Супчик? Из дома. Это супчик? Там Что там плавает? А, это тени, просто тени. Все, я понял. О, банки разбивай. Короче, хорошо. Взаимодействовать можно с, с маленькими предметами. Это, это мне нравится. Это хорошо. Хорошо. Все просто сбежали. Да сейчас-то, конечно. Все на пасеке. Сейчас, по сути, там представление пчелиное. Ну, давай откроем, блин. Ну, я на... Все, жали волю в кулак и не пздим. А! А! А! Нет, я свой. Чувак, чувак. А куда такой? ты свой выстрелил-то? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария. <свист> и... <свист> Смотри, как я его, да? Я его Что там. происходит? Не... <свист> так, нам закрыли рот. Молчи. Ножка картошка Они. на полу. Они здесь. Кто? И что О. это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие? У меня а есть нож! Кто? У меня есть нож, братан. Это, есть. О, пиколет Бери. нам дали, опять пиколет Бери. Я не хочу быть богатым, я хочу быть автоматой. Что здесь творится? А, а что надо, куда? В голову, да, стреляем? По ком Эй, момент, ты палец? Ты на меня наружок. слышишь? Эй! Да хватит, хватит! говорить. Нужно защищаться. Его просто рука утянула. Что дида, за... Дида, тупо за пенсией пош... отправили. борщ пустили. Первый. Ау, первый. Сука! <сосы> тихо, тихо. Контролируем ситуацию, не бзим. Нормально, нормально, нормально. Все, целиком. Все, собрались. Это же ну. Это, это просто игра. Изи. Ого, все здесь. Мертвец. Да ты шо? Да ты шо? Стоп, тут еще. Колодец, получается, желаний, что сюда закидывают. А, чтобы желание загадать, да? Ну давай. Так, ага, прицел есть. Встать, я не могу. Получается, здесь пол -приседия. Изучить, изучить голову. Давай, показывай, что ты, на что ты там прячешь. Господи, боже. Ничего. Это же, ну, типа. Он просто спит же, он же отдыхает, что это просто отдыхающий чувак, творится? ну. Е Ой, не говори. Еще один? А смотри, там живое что-то, оно живое. Оно живое, посмотри. Ты видишь, нет? Видишь, конечно же видишь, молчи. Да, Ой, ну оно... Ну в целом нормально, как бы. Минус палец, я теперь Assassin's Creed. Я теперь как Assassin's Creed могу, что? короче, это клинок доставай такой, хлоп. Как-то некрасивый счет грыз. Что это? Это что за тролли? Откуда здесь тролли? Оно живое опять. В голову, да? Ага. Ага. Блок спаки. Помню такое. Ой, а! А! блин, я же не хотел. А сколько раз надо выстрелить в голову? Ага. Чтобы она умерла. Так, погоди, погоди. Ой, а куда? Ага, но умерло просто куча выстрелов в голову Я промазал о, ну, пару чёрт. раз Благо, еще немного времени прошло с момента моего прош... прошлого прохождения Реагент мы взяли Реагент Материалы, посмотрите, найден материал а, Ага, ага, а, Создание, сюжетка Создание, подожди, для реагент и трава нужна Все, реагент это то, чем мы создаем Все понятно? Трава, вот Вот, о чем я и говорю а, Создание, то есть мы можем создать аптечку вот, предмет создан а, Получено достижение у нас, потрясающе, классно, супер, вау Ничего себе, какие мы Ловкие, умелые, сильные, смелые а, Значит, что В этом доме, так там же их два было, нет, по-моему А где эта дыра? Откуда меня выкинуло? Так, ладно О, полторес есть а, Сюжетные предметы Находятся в снаряжении а, Типа отдельно? Класс, отдельно есть Отлично Отлично Повезло, повезло Повезло, повезло Так, повезло, повезло Давай посмотрим Здесь ничего нет а, Меня вышвырнуло Вот здесь я могу разрезать Да, болторезом цепь Однако хотелось бы чекать Потому что здесь Все, что дает тебе игра Абсолютно все нужно брать Абсолютно все Так, ладно, изучить Болторезом берем и разрезаем цепь Айда, айда Айда, айда Все вот тут э, какая-то, какая-то речь Речонка, речонка, речонка, очка Речонка, речонка, очка Так, э, мувальники ничего нет, здесь ничего нет Калитка закрыта, закрыта Не хочу пока внутрь заходить, хочу обследовать, исследовать дворик Дворик я сейчас э, исследую А, ну конечно Заперто с другой стороны, блин, ну, как бы казалось бы, да, при здесь Самара? Почему нельзя было просто напрямую пойти и зайти в дом в этот, ну, как бы, нужно было самому себе придумывать все вот эти вот э -э и нападения. Так, радио. Тихо. Патроны пистолетные. Кайф, вот, перезарядимся сейчас. Ой. Ой. Это же что-то. Я в говно просто наступил, правильно же? О, нет, там что-то капает. О, нет, там все. Ой, нет. Ой, нет, там что-то потекло, блин Я уже не хочу туда идти А, все, я баррикадирую дверь Ой Вы можете забаррикадировать дверь стеллажом Я это сделаю Пожалуй, сделаю это Потому что, ну почему? Потому что Так, здесь ничего не открывается Раз, а! б... Ну конечно же, подо мной ступенька сломается Ну В этой игре удача, как в моей жизни О, реагент где? Реагент взять Отключить. О, повезло, повезло Повезло, повезло А куда деться-то? Куда пойти-то? Ой А что это? Ой Ой, а чё так-то? А почему так, блин? Ой, да куда мне деться-то? Почему они? Ну сейчас, что? А -а -а, я понял на отстреле. Надеюсь, сзади никого нету. Но пока нету. Так, где? Так, минус голова, минус голова. Главное не промахиваться. Опа. Зассал. Только а что мне делать-то? А, понял. Я попал же? Я второй раз попал. И третий раз попал. Давай. Нападай. Гиена, а? Это деды, получается? Это все... Все жители деревни это или кто? Кто вы такие? Кто вы такие, мать вашу? Ооо, минус шляпа. блин, такого! Ой, ой. Ой, ой. Ой, еще минус палец или что это? Так, подожди, соберись, соберись, соберись. Соберись. Ой. Ой. Так, перезарядились, паренька О, понял, я понял Так, хорошо, минус голова Ржавые обломки Для чего они? Непонятно А мне куда дети себя-то? Все, я открываю дверь и ухожу Открывай! из Об обре своей обрезки. Все? А да как все-то? Там в окне еще была же дичь какая-то, нет? Вот тут На меня нападала. А не, не, не, не, походу кто-нибудь из вас выжил. О! Идите к моему... к дому Луизы. На краю Дом Мейзы. Выживший. Дом Мейзы, Все, я понял, куда идти. На краю поля, она сказала. На краю поля. Так, здесь меня разбили все, да, получается. Я могу здесь теперь походить. А, там я ходить не буду. Проблема. У нас есть проблем. Типа, проблем заключается. Где оно? О, я понял. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не. И еще раз нет. Я не буду с вами больше играть. Я пошел. Я пошел. Откуда, куда я делся? Куда мне идти? Куда мне идти, Санечка? Санечка, милый мой, ювелир. Так, вот, мы могу, можем теперь выйти отсюда. А, давай чекнем, бокс разбить надо быстрее. Патроны. Нам надо куда-то зайти, спрятаться и забаррикадироваться, потому что иначе это дурдом. Это полный абсурд. Я не... Это вообще это страшилка, блин. Это. Сто... это... С... О, во, во, во. Вот, они уже все, они уже. О, понимаю. Давай, бери. О, какой. О, хорошо, хорошо. Повезло, повезло. Пистолетные патроны. Да ты шо. Два. Переживите, говорят, атаку. Так. А откуда идут-то? Я не понимаю. Полным-полно муки. Подожди. Блин, не закрываются. Хорош. Минус головка. Ой. Чихо. Да. Давай, идем сюда. Есть кое что для тебя. Малый повзрослел. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Подожди, блин, ну можно по очереди? А а, а, а, а, Насколько можно? Да вот именно, сколько можно. Ага, убит. Деньги какие-то. Да ты что, деньги? Ой, еще один. Шесть патронов осталось. Катрилл, ой, Катрилл. Восполняю. Ржавые обломки. Где оно? Покажите мне его. Создание боеприпасов. Откройте. Что-то, чтобы получить то-то. Ой. А, понял. На! А сколько тебе... Убивай! Голову режь! Детальный череп, ничего Ой, мой бог Ой-ой-ой Подожди, если я сюда спущусь, здесь же наверняка есть Что-то... Так, погоди Создаем, сейчас будем создавать Создание предметов, мы можем Пистолетные патроны из... А, порох, ржавые обломки, все Получается, да? У меня есть Все И вот это у меня есть, то есть реагент не нужен Нужны ржавые обломки для патронов Все, есть Изи, изи, изи, изи, real talk Синки Бау. А в них обязательно убивается или нет? Вот порох нашел. Вот, мука. Мне понравилось, что можно взаимодействовать. О, я понял. Это что такое? Кто меня стреляет? Заходи обратно, чучек. Ой! Ой, маленький мой! А ты куда ты здесь делаешь? Ты что ты тут хочешь? Да все. Ой, там еще кто-то. Ой. Надо быстрее стресс... Ой. Вкачиваем. Перезаряжаемся. А, да вы еще... Откуда, откуда, откуда вы все здесь? Забираемся. Пойдем, пойдем, пойдем, Сань. Все. У меня патронов нет. Ничего нет. Говорят, переживите атаку. Ой, кто это такое? Да ты шо, куда? Не, я понял. Я все понял. Один патрон у меня есть. А, ну да, ну да. А, ну да, ну да. Все. Опа, литы какие-то. А, давай попробуем пробежать куда-нибудь. Ой, там какая-то зала... Там какая-то гигантская херня, которую я очень не хочу... Так, обхитрили. Кого? Получается, сами себя обхитрили. Нет! Да куда вы стойка? Куда вы? М -м -м. Глянь, кто это такое? Оно живое? Так еще? Посмотри. Ладно, все. Извиняюсь за лишние эмоции. Мы сейчас прыгаем вот сюда. Сотри. А, спустись. Так, обманываем всех. Подожди, а что тут... Тут что-то есть, получается. О, ржавые обломки. Кайф. Говорят, переживи. А как пережить-то? А кто меня схватил Оу! Да ну он? Какие? Меня это убили или что? Или меня бросили? Что со мной делают? Это все? You wanna die? Или Нет. Смотри, они на конях? Да это какие-то разумные существа, получается, да? Демоны, призраки убийцы, насильники, фу! Грязные, животные, уроды! И вот, посмотри, оно вообще огромное. Охренеть. Да ты что? Ну ты глянь, а? тебе бан это все это вообще это, это шок для меня это слишком шок контент они меня оставили бросили с нами ущебитали куда-то серьезно зачем я все патроны потратил на них я мог не тратить патроны получается да савана бэч савана бэч бэч ну и камон, конечно Минус вот пальцы, два пальца Минус два пальца, это уже не рука В прошлой части нам степлером руку прихерачили А здесь уже пальцы не прихерачишь Кто-то их грызанул, получается Так, мотнемся, ничего с вами не случится Если мы мотнем руку Она даже хорошо будет Мне интересно Во! Бабка Баб-очка. Мне кажется, это ловушка. Опять какая-то ловушка просто. А <связывая> все, теперь надо бегать, лутать, собирать все. Вот так вот в эту игру надо играть, да? Получается, мы можем сбегать вот сюда. А здесь же наверняка что-то будет. Хотя не обязательно. Ну вот, нет, я вижу какой-то лутбокс. <связывая> Пистолетные патроны есть, пробитие. Бочки взрываются. Нет, нам, пожалуй, такое пока не нужно. Здесь некого взрывать. Патрон для дробовика. Отлично. Повезло, повезло. Траву нашел. Класса. Класс. Сейчас наверх бегаем, потому что наверху 100% еще что-то есть, что мне нужно. Да? Слишком много ползти-то. Вышка. Все, это вышка. С вышкой видно все, но на вышке нету ничего. Получается. Ну да. Ну да. А, нет, нет, вижу лотбокс. Отлично, ну ладно, я спрыгиваю тогда Реагент, отлично О, То, что нужно То, что нужно, сейчас попробуем еще разочек Оббежать, здесь все, ничего Нету Ну и ладно, и хорошо Тогда двинемся вот к этой вот, к самой Бабулечке, да, бабуль очка Так, здесь закрыто, конечно же, потому что ключа у нас нету Ключа нету, все, вот Бабка Ну, ну все, ты меня вот точно не, не испугаешь мы у вас. Гатина. А, черт что-то, ну? Что-то черт. Мы в безопасности спрятались такая... в дом. Что за черт? Что, Эй, где Вы это? меня слышите? Ну... Ах, ты, Кри ты красавица. Отец девочки. Вот так вот. Стоит такое вот? Это про розу? Она здесь? Роза, роза, да. Она... Роза, роза, роза, да, надо. Миранда везде. принесла ее в деревню и нас накрыла тьма. А о чем вы говорите? Что? А монстры? Это вы мои маленькие. О монстрах они говорят. Они говорят, конечно, о монстрах. Ты что? Ты не видел, что Колокол вот это происходит? Про вообще что это под... такое было? Они идут! Нет! Стой! Где роза? Что можно? можно сказать, Они идут! Он звонит по всем нам. Они уже рядом! Здесь? Вот и все, вот так вот, вот эта помощь Поищите где-нибудь Розу, где-нибудь поищите Розу Ладно, всем огромное спасибо за просмотр Дорогие друзья, вы были на канале Йоба Гейм Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Если тебе понравилось то, что мы делаем Обязательно пиши в комментарии, что думаешь по поводу наших прохождений Я повторюсь, ты был на канале Йоба Гейм Всем пока! In my heart, save the fire.